Юля, привет! Я приветствую также всех тех, кто сейчас смотрит это видео. Я решила его записать, чтобы сказать огромное спасибо Юлии Рыж за ее проделанную работу. Хотя мне кажется, никакое видео, никакие мои слова не смогут описать то, насколько я ей благодарна. Но я все-таки попробую это сделать. Дело в том, что в апреле 2014 года я проходила тренинг у Артема Мельника. И одним из тренеров на самую там у нас была Юля. И помогала она нам, конечно, во всем, просто от и до. Но, пожалуй, самое главное, ее заслуга заключается в том, что она помогала людям, и мне в том числе, определяться с направлением, в котором, будут, в котором мы будем работать, ставить четкую цель, в которую нужно идти. Очень многие люди, когда ехали на тренинг, даже понятия не имели, какой проект им развивать, в каком направлении им работать, что они вообще любят и чем они хотят заниматься по жизни. И Юля помогла всем нам определиться с этим, в том числе и я. Я когда ехала на тренинг, у меня, конечно, были какие-то мысли, намётки, но это всё была такая большая каша. А вышла я с тренинга с четко сформированной целью, с проектом, и если вам интересно посмотреть, в каком направлении я работаю, можете перейти по ссылке, которая указана в описании к видео. Также еще одним очень важным достоинством Юли является то, что она умеет сложные вещи, даже очень сложно объяснять простым и доступным языком, особенно для девушек. И она о таких вещах, как бизнес, это строение, и вот все вот, вот эти вот тонкости, она говорит очень просто, ее каждый может понять. Я вообще была далеко от всего этого, но тем не менее я все поняла, все осознала, и сейчас я работаю в этом направлении. А сейчас, к сожалению, тренинг уже закончился, я в своем городе, Юля странствует по миру. Но тем не менее мы поддерживаем связь, я ей постоянно пишу, она мне постоянно помогает. Либо заботливым пинком, либо каким-то дельным советом. Она очень хорошо умеет мотивировать, поэтому когда у меня случаются какие-то упадки, какое-то такое упадническое настроение, я думаю, что ничего не получится. Я пишу Юлю, она мне говорит, так, все, давай вставай и делай. Я встаю и делаю, потому что... Это очень сильный человек, и просто-напросто не послушаться ее. У вас не получится. Поэтому, Юля, я хочу тебе сказать просто огромное спасибо. То, что ты делаешь, это ну достойное уважение. Спасибо тебе огромное.